Всем приветики, всем замечательных и прекрасных выходных, хорошей погодки. Не знаю, как у вас, у нас погодка, конечно, не очень. Прям дождик зарядил, я так думаю, надолго. Вчера у меня было прекрасное такое событие. Наконец-то я дождалась этого зубика, мне его восстановили. Спасибо всем тем, кто мне помог. Огромное-огромное вам спасибо от чистого сердца. Хотела сказать, кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей. Не забывайте, присылайте также свои прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. И тебе лично передам привет. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Едет мужик на машине, смотрит. Женщина стоит с канистрами. Остановился, посадил ее. Едут они, значит, он так через пять минут на канистру смотрит и говорит, «Ха! что ли? Да нет. Ха. Сумоголка, что ли? Да нет. А что тогда? Бензин? Ха. Так а зачем он тебе? Да знаю я вас, мужиков, до первой лисочка довезете, так вот сразу бензин заканчивается.